Марка «Джак» — это наше новое автомобильное все. Ведь именно этот китайский бренд неожиданно оказался настоящим спасителем отечественного автопрома. В прошлом году «КамАЗ» сделал из «Джаковского» среднетонажника бескапотную модель «Компас». Другая модель поднебесного происхождения — кроссовер GS4 — недавно сменила шильдик, чтобы дать возможность возродиться москвичу. Для малотоннажников «Джак» тоже нашлась своя ниша — как выяснилось, они будут продаваться под специально созданной маркой «Соллерс». Их задача – спешно заменить собой ушедший транзит, который выпускался на российском заводе Форда. Собственно, машин будет две. Старшая – цельнометаллический фургон «Джак Санрей», отныне именуемый «Соллерс Atlant. У него будет несколько версий полной массой от 2,5 до 4 тонн. Помимо тоннажа покупателю предложат выбрать отдачу дизельного мотора. За короткобазную версию решено просить чуть меньше 3 миллионов рублей. То есть даже нелокализованный «Атлант» стоит столько, за сколько сейчас отдают дизельные «Газели Next. Похоже, что «Солерс» и Jack сразу решили демпинговать. Впрочем, на стороне нижегородской полуторки равная основа, прекрасно знакомая сервисменам конструкция, а главное — прогнозируемая надежность. А вот Атланту только предстоит доказать свою пригодность для наших дорог. Новинка номер два — маленький бортовой грузовичок, усердно копирующий Hyundai Porter. Будут предложены модификации массой 2,5 и 3,5 тонны. А в список доступных моторов, помимо дизеля, внезапно вошел и бензиновый агрегат. Стартовая цена бортового головастика по имени Solars Arga чуть больше двух с половиной миллионов. Единственным конкурентом станет грядущий «Соболь NN, но он поначалу будет только цельнометаллическим. От своих китайских прародителей машины отличаются исключительно эмблемами. Сообщается, что заказы вовсю принимаются, но реальные продажи стартуют через несколько недель. Правда, уровень локализации первых машин будет минимальным. На 23 год запланировано полноценное производство со штамповкой кузовов и полной сборкой. Локализовать обещают электронику, пластиковые детали, элементы шасси и даже дизельные двигатели. Сборкой моторов загрузят завод, где когда-то собирали легковые фордовские движки, а позже собирались делать дизели для покинувшего рынок транзита.